Настроен очень классно вообще. Ну, удержался, извините. Да, инструмент уже месяц евался. Працюемо? Да. Друзья, всем приветствую с Украинского Харькова Мы продолжаем рассказать о про том, что происходит в нашем городе. И мы встретимся с моим давним другим коллегой, с которым мы делали концерты, играли в футбол. Что мы делали вместе. <свят> Илья, властник одного из рок-клубов города Харькова, который последний 27 дней занимается. Здорово, Илья. Слухай, ты ж не просто волонтер, что я так разумею спробую организовать музычную спину, то ты забрал цей чат музы музыканты Харьков, то Ну да, есть чат музыканты Харькова, где находятся все музыканты. Мы сделали отдельный чат, около там ста восьмидесяти двухсот человек, которых я знаю лично, потому что ну. Была в Телеграме такая подозрительная активность, начали спрашивать что где как, и мы организовали отдельный чат, где были люди только те, кто друг друга знают, и те, кто что-то делают. То есть те, кто поуезжал сразу в другие города, мы их не добавили, потому что, ну... А потом музыкантов залишилось, да? Да, очень много музыкантов осталось, и они просто вот находятся в такой пространстве, и не все могут перестроиться с инструмента, да, например, перейти на какую-то другую. На волонтеров, да? Да. Ну ты знаешь, многие поменяли гитару на автомат, знакомых. А, Поэтому да. как бы, но некоторые просто вот ага. сидят такие, я не знаю, что делать. Дома нет электричества, например, там интернета mm -hmm. нет, телефон там зарядить могу там, раз в три дня. Поэтому некоторые еще в пространстве находятся. Ну и ты, ты включился в волонтерку, а ты своей машиной, по-моему, за ней не вылазишь. Да, да, нас уже, уже пробивали колеса, ага. сломали ходовую заднюю, то есть машина уже такая, повидала виды, но попали под артиллерийский обстрел. Вот ага. я на правый ухо немножко приглох. так ага. что... Да, слушай, думал, все это відновится, вилюкуйся, на сцену. М -м -м -м -м. Я, я, я знаю, что хотелось бы спросить, ты сказал, что много кто не смог перелаштуватися, но разум с тем, что я, очень много людей швидко перелаштувалось, я понял, что для войны, и что это надолго, что это ситуация всех, что ты от уже не Ты Знаешь, мне кажется, тут э, те, кто не перестроился, наверное, они не смогут перестроиться, если mm -hmm. просто Серёжа делает там, mm -hmm. вот это, Саша делает вот это, они будут ходить вот в таком состоянии. А те, кто перестроился, это знаешь, по щелчку. Mm -hmm. Это как вот когда ты импровизируешь, да, у тебя нет стональности. Mm -hmm. Ты либо ее сразу поймал, либо ты ее не поймаешь уже все просто, просто молчи. Все. Ты еще знаешь, ты говоришь, ты другого, что мы сегодня рассказывали про то, что там можешь что-то купить, там можно что-то купить, а с этим место Жева, в принципе, в месте нема гуманитарной катастрофы, и место я хочу на продуктах. Да, я, в принципе, начал заниматься гуманитаркой, я не стал мне связываться, то есть я член этого клуба да, mm -hmm. я не стал там ездить по складам, собирать какую-то гуманитарку, я просто беру карточку кредитную, mm -hmm. приезжаю в магазин, набираю полные тележки того, что нужно, и везу там. Вода шоколад, энергетики, крупы, макароны. И вот э, я точно знаю, сколько денег мне там скинули а -а -а. коллеги, да, сколько я потратил, есть там чеки, как бы я знаю, что я вот привез, лично в руки отдал, потому что была там одна неприятная ситуация с гуманитаркой. А -а -а. Не буду говорить кто где, ну как бы а -а -а. есть люди, кому война, кому мать родная. Знаешь? Вот, поэтому сам за свои деньги покупаешь, сам отводишь. Да, это немного, там это небольшие суммы, там 5, 8, 10 тысяч, mm -hmm. но ты точно знаешь, что вот это оно сработало. Конкретно адреса допомога. это самое лучшее. Знаешь, по самому с этим риторичное питание, в принципе, не знаю на него вид, но дело... Ты не утомился, зато продолжишь ждать против Я думаю, что я устану уже после всего а, этого. А а, ты типа сядешь такой, как я устал. <свят> <свят> а так пока, как бы, ну все, я даже, вот ты, что, 27 день, да, а, то есть да. я как-то вот после 3-4 дня, ты теряешь уже... Сейчас просувал. 28, друзья. друзья. Двадцать восемь. Я ты тоже. друзья.